We'll be back. Пацаны, всем здорово, с вами Костас микрофона. Простите, что долго не упускал видео, у меня были на то свои причины. Одна из таких причин это, конечно же, учеба. Ну и да, я ленивая жопа, ну что теперь поделать. Я этого не смею отрицать и открыто говорю, что я такой, простите. В общем-то, видео не про это. Тема нашего видео это разбор полетов и вообще решение проблемы с игрушкой Just Shapes and Beats. Есть такая проблемка под видео с игрушкой Just Shapes and Beats онлайн-версия от Call callpoint у нас на сайте заблокировали а точнее быть точным удалили страницу с игрой и все теперь не могут ее оттуда скачать конечно же меня эта новость разочаровала когда я увидел эту самую ужасную картину но спешу я вас обрадовать когда я только скачивал что старую версию just shapes and beats что эту версию мультиплеерную все архивы, которые я скачивал, я скидывал на Яндекс-Диск. И все они сейчас в данный момент лежат там. И даже если сайт закрыли у меня эта игра есть вы можете переходить на мой яндекс диск и скачать ту или иную версию под этим видео я оставлю ссылки на эти две версии опять же все без вирусов мне нет смысла вас обманывать ибо тогда бы я не зарабатывал свою аудиторию я вас уважаю как моих подписчиков и всем спасибо кто комментирует лайкает и подписывается на канал очень вас люблю и обожаю ну а с вами был костас я не буду затягивать и долго говорить просто скажу вам что вам волноваться больше нечем. Проблема решена. Вы можете переходить, скачивать разные версии моего индекс-диска и играть в свое удовольствие. Ну у микрофона, все это время был Костас. Всем удачи, всем пока. Играйте только в хорошие игры. Увидимся в следующих видео. Если, конечно, они будут. Простите. Время все, время деньгиш. Всем пока. Субтитры